Подстригись эм, люди, которые пытаются кастомизировать других людей. Вы немножечко дебилы, скажу я вам, хотя не, немножечко. Вы дебилы. Во-первых, вас все равно слушаться никто не будет. А во-вторых, вот смотрите, есть Sims или куча других игр, где вам нужно кастомизировать вашего персонажа. А здесь реальная жизнь. Интернет. И самое главное, я не ваш персонаж. Какого хлеба вы мне указываете, как жить, какую стрижку носить и как одеваться. Вот представьте. Вы идете по улице и видите другого человека. Вам, например, не нравится его прическа. Допустим, волосы длиннее ваши лично придуманные нормы. И вы такие. Слышь, подстригись, а? Давайте ли мне сразу расписание дня составите. Будете решать, что мне есть. Будете учиться за меня. Хотя не-не-не, вот последний не так. В общем, я думаю, вы поняли суть этого видео. Короткого видео я, это, я это, это знаю. Вы не моя мама, а я не ваш персонаж. А так, удачи тем, кто не кастомизирует других людей. Пока. Он кастомизировал.